Привет, YouTube! С вами Валентин Вова. Сегодня Вова нам покажет и расскажет, как делать выход с силой на кольца. Вова, в данном упражнении важно что? Сила или только техника? Ну, больше сила, но все в комплексе должно гармонировать. Надо минимум подтягиваться 15 раз качественно, чисто и знать нюансы. Ну, давай ты нам покажешь, как ты делаешь это упражнение, потом расскажешь мне свой секрет из техники и попробую я, получится Хорошо. ли у меня сделать данное упражнение. Вова, ну рассказывай, колись, в чем же тут секрет? Ну, первый секрет, это правильный хват. Многие ошибочно берут пальцами кольца, и поэтому немного, не могут провернуть кисть, поставить флажок. Нужно вот таким вот образом захватить кольца. То есть максимум... Ладочками. То есть кисти мы ложим на да, кольцо. Да, вот. Палец. Вот, так, вот я в понял, таком понял. Второй секрет... При подтягивании делаем рывок вверх и вперед. Вот, вверх и вперед. Угу, я понял. Ну и кольца под, под мышки, скажем так, под себя. Вот еще раз медленно показываю. Давай, давай. Подтягиваемся, поставили флажки, вышли в упор. Ну, у тебя так легко получается. Давай попробую-ка и я повторить. Раньше никогда не делал данное упражнение. Значит, кисть забрасываем. Палец. Вот так, да? Да-да-да. То Шипе. есть висим на кольцах, не на пальцах, а, на а почти на, на, на запястьях, да. Так, вверх и вперед. Подтягивайся вверх и рывок вперед, Вперед делаем. Опа. Ну и второй раз, не касаясь земли. Ух, тяжко. Но классно. Ну что могу сказать? Валентин послушный, способный ученик. Сразу Спасибо. все получилось. Да. На предмет, как мне показалось, он руки держал широко. Надо было поближе к груди, кольца с положением. техника пока страдает. Ну, правильно? не то, что страдает, просто видно было, что ему немножко тяжелее. Хотя, может быть, это индивидуальность каждого. Поэтому кому-то может быть широким хватом. Но вот легче узким, то есть разводить в стороны кольца и так легче выжить. Но надо я иметь понял. определенную физическую подготовку. Понял, я учту твои замечания. В следующий раз буду пробовать делать правильное упражнение. Ну, спасибо за урок. С вами был Вова.